Стоп, а я что, получается, может мне сразу нужно открыть дверь? Если он так медленно ее открывает. Может получится ее открыть сразу? Да, наверное, тут я тупанул. Мамой тут будем, короче, радоваться. Побежали. Ай И все, и все, и поехали выше, дальше, больше, лучше, быстрее. Че я дверь сразу не открыла, не понимаю. Это же гениально. Ломиться в закрытом. Пошла вон чайка. Как фигарит по ушам. О, нет, нет, нет, нет. черт Тихо, стой, блин. А чё за мной следить-то надо? Едти. Это мы сейчас будем прыгать. Еще раз, да? Черт. Сложное упражнение, очень сложное. Останет от меня. Все следит, и следит. Черт. Но я надеюсь, пока не пройдем. Пёсель, пёсель не надо. Нет, пёсель, пожалуйста, нет. Это был очень напряженный момент. Ла Ля, -ля. А, гля, какой ходит. По, по воздуху ходит, блин, офигеть, конечно. Так, эта штука мне пригодится, да? Да, вот какая-то кнопка есть. Ага. Ага. А высадиться мне надо было вот там. Я понял. Блин, ну реально стрёмная штука. Что они там их проверяют на подключение или что? Давай взаимодействовать нужно выбираться отсюда, блин стилистика такая, знаешь, нечто среднее между Little Nightmare и этим Илимбо. это за место с бассейном каким-то ага. что а, и что я должен сделать Ой-ой-ой-ой-ой. А как? Мне что, нужно разогнаться? едить калайте. Посмотри, короче, нужно разогнаться, запрыгнуть на эту штуку. или что можно сделать а я вижу еще один еще один модуль управления офигеть чтобы все было безопасно. Наверное, вот так, пацана, оставим. Оба свалились, да? А теперь свалился только один, получается. Вот. Вот все. Разобрался. С этим... Интересным Предложением угу. Я понял, короче Мне нужно вот отсюда Спрыгнуть вниз Судя по всему Да, я в воду в воду упал. Это меня спасло. Чё? А как мне выбраться отсюда? Угу. Ладно. Поплыли вниз, смотреть, что у нас тут есть. Вот какая-то красная штука. Тихо. Не задыхайся, что ты? Что ты, пацан, что ты? Что ты начинаешь? На ютубе что-то не айс. На самом деле. Поэтому там и не стримлю. Наверное... Наверное, на ютубе будет просто какие-то нарезки и записи так взобрались мы и прошли дальше так стоп-стоп-стоп мне это не нравится мне кажется я пропустил где-нибудь какую-нибудь пасхалочку да давайте э, сплаваем посмотрим внизу ничего нет. Да не пацан, не задыхайся, ну что ты, что ты, все же хорошо было. А. Блять, задыхается, блин значит на дне в принципе ничего быть не должно а здесь может и что-нибудь здесь находиться вот с левой стороны то есть и по идее нет я там ни до чего не достану поэтому пойдем просто дальше Промокли насквозь. Сначала сбежали откуда-то, потом дождь полил. ой ой, -ой. Что-то странное какое-то местечко. Так, хорошо. А дальше... Но закрывается вот это да что-то угу. хорошо Сполери только, не спойлери. Так, что-то мне еще нужно сделать. Верно? Верно. Вот тут. Достать до цепи, это правильно? М -м -м. Блин. Даже не знаю. Мне что-то надо сделать. Куча воды вокруг. Наверное, мне нужно поставить него и под эту дверь, которая сейчас закрывается. Взять что-то и подставить туда. Правильно? А для того, чтобы туда что-то подставить, нужно это что-то найти.